Внимание, первая кровь. Бэби, это видела их, когда они пришли в наш дом и заявили, что теперь он принадлежит им. Сказали, что сожгут его вместе с нами, если мы не свалим по-хорошему. Мой отец пытался бороться с ними. Сперва они забрали его, а затем и наш дом. Нам с мамой пришлось начать все сначала. Пострадали не только мы. Машал Бурбик! Бурбик, мы на зарежном полиции. There's error Like, Eона, I'm on the иду внутрь. Уже рядом. Прости, что я... Я не дождалась. Давай меч, Геральт! Кто следующий? Быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее. Пил, чтобы удары в костях чуть-чуть Эй, барышня! Локоть yeah. при ударе не выпрямляет. So, we saw your crash. We're coming. Do you read me? I can feel it. Three! One bit over there! Что? Много ну? прикусы язык? Мы дали тебе пушку!